Очень крутая иллюзия. Давайте вместе постараемся поразмышлять, чтобы понять и осознать, как с ней справляться. Почему земляне попали в ловушку иллюзии? Майи. Кто создает иллюзию? Откуда приходит наше заблуждение по любому вопросу? Потратив некоторое время на размышления, нам станет очевидно, что все проблемы транслируются нашим умом. Не говорит классика «Горе от ума». Если мы примем идею о силе ума и воле индивидуума, тогда мы должны также принять идею, что мы ответственны за свою судьбу и возникающие у нас проблемы. Все это представлено в натальной карте на момент нашего рождения в этом замечательном мире иллюзии, материальном мире. И астрология работает великолепно, пока не исчерпана наша карма, или гуру не возьмет на себя определенную долю наиболее сложной нашей кармы, чтобы поддержать своих последователей, учеников и дать нам вдохновение. Как только мы научимся справляться с довольно простыми играми нашего искусного ума, мы станем хозяевами своей жизни. Карма теряет свою силу, и астрология также теряет свой смысл. Мы перерастаем ее, наши вибрации становятся выше планетарных. Это приятная перспектива. И она же является целью нашего рождения на Земле. Мы осознаем, кто мы. Наша душа очистится от наслоений, значит заблуждений. И вот мы, наконец, признаем факт, что мы истинно боги. У каждого из нас есть божественная искра, и наш потенциал безграничен. Но для достижения этого исключительного момента Человеку необходимо приложить усилия. И многие могут сказать, что прилагали усилия, а ум все равно играет и делает, что захочет. В таком случае духовные учителя говорят, повысьте дозу, значит усилий было недостаточно. Наш ум работает на ментальном плане, на нескольких его уровнях. И карта рождения показывает, с каким багажом мы пришли в этот раз на Землю, где правильно использовали свои творческие способности и в каких сферах было неправильное употребление наших сил в прошлом. Мы все в одной упряжке, Земля наш общий дом на некоторое время и одновременно школа жизни, испытаний для осознания истины. Так почему бы не попробовать делать эти шаги к себе совместно? Сатья Саибаба говорит Парадокс заключается в том, что человек для переживания своей истинной сущности то, чем он уже фактически является, выполняет самые разнообразные духовные практики. Но все эти практики имеют смысл лишь до тех пор, пока человек погружен в иллюзию неведения. Следует, однако, помнить, поясняет аватар, все, что делается для удовлетворения ума, служит его укреплению. Настоящей целью духовного искателя, согласно учению Веданты, должно быть достижение ума, полного безмолвия ума. В чем же заключается таинство ума? Как с ним обходиться, чтобы взять под контроль? Сатья Саибаба говорит, «Ум по своей природе ненасытен, ему незнакомо чувство удовлетворенности, независимо от того, чем вы стараетесь занять его. Ум – это иллюзия, ум – это всего лишь желание, Ум сам по себе это неведение, заблуждение. Ум это всего лишь отражение материи, проявленные природы. Вы напуганы своими эмоциями и воображением, но они порождены вами же. Вы испугались, увидев свою собственную тень. Конец цитаты. Нередко случается, что кто-то из нас сильно и долго переживает из-за какого-либо некомфортного диалога, некой ситуации или чего-то иного, многократно прокручивая в голове одни и те же мысли и никак не осознает, что это есть его иллюзии. Да, они другой раз прочно формируются в нашем уме, эти иллюзии, и бывает нелегко с ними справиться. Вот поэтому мы ведем разговор, вновь и вновь повторяя, что это наша собственная тень. Фэнтези. Какой же выход? Как нам быть? Из чего начать? какой фактор является определяющим для решения этого достаточно сложного вопроса. Причина искажения ума – наше видение мира. Мысли, из которых состоит ум, и являются главной причиной этого искажения. Истинным человеком можно назвать лишь того, кто допускает в свой ум только возвышенные и благородные мысли. Истинный человек заботится о чистоте своего видения, своих слов и своих чувств. В этом смысл известной притчи о трех обезьянах. Обезьяна, прикрывающая руками глаза, призывает нас не смотреть на дурное. Обезьяна, зажавшая уши, Учит нас не слышать дурное, а закрывающий рот не говорит дурное. Весь мир кажется загрязненным и оскверненным из-за искаженного слуха, неправильной речи, замутненного зрения. Человек загрязнен внутри, но это отражается на внешнем мире. Все кругом суть отражения нашего внутреннего существа. Пока ум не освобожден от скверны, не может быть и речи ни о каком спасении. Ум невозможно подавить или уничтожить. Выход только один – растворить ум в божественном. В действительности совсем нетрудно преобразовать ум. Как просто говорить правду и как тяжело измышлять ложь. Это действительно очень просто – представлять вещи в их истинном свете. Нет греха в том, что вы совершили ошибку. Смысл духовной дисциплины в том, чтобы осознать ошибку и исправить ее. Вот так говорят учителя. Итак, чистота мышления – один из первых шагов на пути управления нашим иллюзорным умом. Правда, из-за возможных кармических проблем бывают трудности на такой дорожке. Но путей много. Надо выбирать согласно вашим предпочтениям, характеру, уровню понимания, силе духа и устремлений и другим особенностям. Все наши сильные и слабые стороны видны в карте рождения. Исходя из гороскопа, легче выбрать более приемлемые и эффективные способы работы для украшения ума. Продолжение темы следует. До скорой встречи. Подписывайтесь на наш канал. Будем вместе на пути самопознания. Так интереснее бывает и порой проще.